Здравствуйте! Сегодня 16 декабря, День независимости Казахстана. Мы поздравляем вас с вашим праздником. И по этому поводу у нас в Одессе есть анекдот. Встречаются два казаха, один другому говорит, а ты в курсе, что Брэд Питт казах? Тот говорит, почему? Потому что красавчик. Пока, до завтра.